Подвести итоги года очень просто, надо просто пройтись по списку выпущенных камер в этом году и рассказать о каждой из них. В общем-то все. Но нет, на самом деле не все так просто. Дело в том, что этот год, в отличие от года предыдущего, был очень богат на новинки, но не ко всем из них стоит присматриваться, если, конечно, вы хотите взять камеру для собственного развития которая будет вас не сильно ограничивать. Понятно, что если решает вопрос цены, на все мои выводы можно закрыть глаза, хотя даже по этому параметру есть существенный выбор. Традиционно я иду от самой недорогой камеры выпущенной в этом году и выше, поэтому если хотите посмотреть какие камеры я рекомендовал в прошлом году, добро пожаловать вот сюда. А у меня первая и самая недорогая модель. Fujifilm XA7 46500 рублей. Это вариант современных камер Fujifilm для тех, кто не понимает хайпа вокруг ретро. Зато она сделана на классической матрице Байера, производства Sony, которые лично я считаю лучше родных экстранс. Правда, только тогда, когда они сделаны на архитектуре обратной засветки или перевернутого типа, который здесь нет. Поэтому она все же шумновата, но тем не менее имеет очень хороший динамический диапазон. Зато здесь есть классный поворотный экран, а сама камера компактна, до да нельзя. И наконец появился абсолютно честный 4К, не говоря уже о фирменных стилях пленки компании, правда заплатить за этот эконом-класс придется дорого. Ну и в минусах здесь будет не самый лучший автофокус и очень маленький буфер для серийной съемки, к тому же нормального порта для внешнего микрофона. Здесь традиционно нет, как нет и матричного стабилизатора изображения. И с другой стороны, камера имеет крайне простой интерфейс, больше подходящий для начинающих фотографов, что можно считать на самом деле как достоинством, так и недостатком. Ну, собственно, а что вы хотите за такие деньги? Аналог по цене здесь разве что поддержанные камеры самой Fujifilm. Хотите большего? Смотрите на следующую новинку. Canon EOS M6 или Canon EOS 90D 60 490 рублей. В этом году появились сразу две камеры, основанные на одной начинке, но выглядящие по-разному. По сути, между ними лишь одно отличие. Это оптический видоискатель или экран, а соответственно всегда найдутся люди, которым нравится тот или другой вариант. Ну и корпус естественно. Я же рекомендую беззеркальную камеру Canon M6 Mark II потому что она компактнее и даже в карман влезает, при том, что заряжена по полной и имеет удобное управление. Canon отличает здесь очень хороший автофокус, который, ну пусть не самый быстрый, зато точно самый цепкий и самый точный. А металлический корпус и вменяемое управление, безусловно, решают много проблем в путешествии. Для, к, вот для путешественников эта камера, собственно, и сделана. Автофокус здесь держит практически все 14 кадров своей быстрой серии, а также может снимать без слежения, с дикой скоростью 30 кадров в секунду, когда вы лочите автофокус на первом и потом снимаете без перефокусировки. На руку здесь будет и порт для микрофона и полноценный 4К со всего кадра с возможностью вывода чистого сигнала в 10 битах, но правда без стандартных низкоконтрастных профилей к которым мы уже привыкли. А в минусы к этой камере можно записать недостаточную поддержку линейки EFM компании как в последние годы, так и тем более сейчас, когда все инженерные силы брошены на полный кадр. Кстати, спонсор выпуска ⁇ моя школа фотосекта ⁇ Это онлайн обучение фотографии, Instagram, YouTube и мастер-классы по самым интересным темам, не говоря уже о ряде бесплатных уроков. Поэтому зайди. И подпишись по ссылке внизу, чтобы выбрать один из трех новогодних бонусов, а я перейду к камере основного конкурента. Nikon Z50 65 тысяч рублей. Первая беззеркальная кроп-камера Nikon во многом внутренняя повторяет пятитысячную серию, только выпущена в Японии и гораздо компактнее, при том, что функциональность здесь все же шагнул на новую ступеньку по сравнению с ней. Эта камера может практически все, что делают другие никоновские модели, только она совсем маленькая, но даже несмотря на это она хорошо лежит в руке. С другой стороны, чтобы не съедать основные продажи своих же полнокадровых камер, производитель лишил ее напрочь стабилизатора изображения и возможности записи видео в 10 битах, хотя экран сделал все же ближе для блогеров. Смотришь на нее и подспудно видишь конкурента Canon серии iOS M. Такая же компактная и такая же функциональная. Осталось дождаться только когда цена на нее опустится чуть-чуть пониже. Ну а мы пойдем опять к бывшему лидеру. Canon iOS RP 69 тысяч рублей. Новинка была представлена в самом начале года и с тех пор стала одной из самых интересных полнокадровых камер по такой же банально простой причине. У нее самая низкая цена для полного кадра, естественно. Помимо той самой низкой цены, компания сюда добавила еще и крайне компактный и удобный корпус. Конечно, если бы системные объективы здесь тоже были совсем компактными, было бы совсем приятно. Однако это уже вопрос будущего. И более компактные объективы на самом деле, я думаю, сюда еще подвезут. А если, конечно, не сам Кеннон, то китайцы уж точно. Кстати, поэтому для фотографии сегодня этот фотоаппарат весьма интересен, сюда можно и старые советские стекла, и зеркальные поставить через переходник, и даже беззеркальные, то есть те, которые были сделаны под дальномерки, а они сегодня вообще дешевле грязи. В камере очень достойный автофокус, толковый сделанный интерфейс, хороший затвор и автоматические режимы работы, а вот расстраивает только пластиковый корпус, который выглядит ну, совсем уж дешево. Но обратите внимание, это в первую очередь фотоаппарат, поэтому пожалуйста не берите эту камеру для съемки видео, поскольку в ней слишком много ограничений, связанных со старой матрицей, которые просто добавили по посовременнее процессор. И от полного кадра давайте пойдем уже к нафаршированным кропам. Олимпус OMD EM5 Mark III 80 тысяч рублей. Вместе с матрицей от EM1 Mark II камера получила фактически начинку камеры самого высшего уровня. Ну, среди камер Олимпуса, естественно, хотя не получила более удобного корпуса, поэтому дополнительные накладки здесь все равно актуальны. Равно как и управление уступает по удобству даже второй единицы. Естественно, нет здесь и полностью металлического корпуса, и все это в камере, которая стоит довольно много. В то же время компактный корпус с поворотным экраном и хорошим видоискателем все-таки радует, так что о блогерах здесь тоже подумали. Стабилизатор изображения здесь тоже продвинутый, но 10-битного видео так и не появилось, даже на выходе нет. А вот автофокус стал заметно лучше, хотя и не таким продвинутым, как у единицы, из которого его и вырезали. Не будем также забывать о склейке четырех кадров для повышения разрешения, которые теперь можно делать не только со штатива, но и просто с рук, ну а также о ряде более старых уникальных композитных характеристик этой камеры, которая позволяет например, снимать дорожки света или просто пользоваться длинной выдержкой в режиме лайфбалп или звезды на длинных выдержках, естественно также мне хотелось бы получить 14 бит фото в формате RAW для глубокой работы с изображением, но их здесь нет. А вот в следующей камере есть. Fujifilm X Pro 3 133 тысячи рублей. Это настоящая мечта стрит-фотографа. Она обрела тот вид, которого от нее никто не ожидал. Здесь даже экран по умолчанию запрятан внутрь и в закрытом состоянии вы в него ничего не увидите. Только олдскульную чувствительность пленки и сорт. Ну, не пленки, конечно, это настройки стилизации картинки и чувствительности матрицы. Но обычный экран тоже здесь, кстати, присутствует, правда, лишь в качестве ненужной опции. Он неудобен и только для вывода настроек камеры. И вообще, он реализован не очень умно. Даже при установке на штатив его нельзя открыть до конца. Эта камера на самом деле сделана для съемки через очень хороший гибридный дальномер. Основным преимуществом ее является как ни странно именно ее стиль под дальномерку, например FED или лейка, но никак не функциональность. Хотя надо сказать, что здесь есть превосходный автофокус и надежный металлический корпус, который остался таким же большим, как и на предыдущей камере. Не будем забывать, что это все же кроп, со всеми вытекающими из этого последствиями, поэтому если вы отбитый ретро-фотограф, я вообще удивляюсь, что вы смотрите это видео. Ваш выбор и есть эта камера, ну или лейка M, если вы еще к тому же и богатый. И наоборот, если вы любите современные камеры, то эта камера вам совсем не подойдет. Зато подойдет следующая. Sigma FP 137 тысяч рублей. Это компактная версия камер с полным кадром и байонетом L. Она же самая маленькая среди полнокадровых, по словам естественно, самой Sigma. При этом она реально много может и недорого стоит. Она пишет фото и видео вплоть до формата RAW. Правда, видео только 12 бит и они возможны только в HD 108050 ну и бессмысленные 8 бит в 4К. Кому RAW 8 бит нужен в 4К, не знаю. Зато есть чистый выход наружу через HDMI. И более того, эта камера в модульной концепции, поэтому она и сделана как обыкновенный кирпич. Хочешь, привинтил видоискатель, ручку, компендиум, э, хочешь внешний экран, причем его можно вообще поставить в стандартное четверть дюймовое гнездо прямо на корпусе этой камеры. Малый вес тоже здесь идет в плюс, поскольку камеру даже ориентируют специально под установку на профессиональные коптеры. И недостаток тут разве что в том, что по умолчанию сам корпус этой камеры сделан маленьким и неудобным, да и автофокус на самом деле далек от идеала, он не очень быстрый и не очень точный, да и модульность кстати, для многих может быть скорее недостатком, чем достоинством, если руки пока не отросли, поскольку в видео эта камера не имеет записи в 10 битах, а только напрямую в раве, зато следующая камера идеально удобна, хотя и имеет ряд уступок. Olympus om d e 1 x 150 тысяч рублей. Камера, которая появилась не в то время и не в том месте, что не лишает ее возможности быть круче других, вряд ли в следующем или даже Через пару лет в этом направлении мы увидим фотокамеру Olympus лучше, чем это. Здесь какая-то просто невообразимая скорость серийной съемки, 60 кадров в секунду, здесь подготовленность к самым тяжелым условиям, там съемка в дождь, съемка в холод и, наверное, самый лучший стабилизатор изображения на рынке. Естественно, в этой камере и самый продвинутый автофокус для Olympus, включая его глубочайшую настройку под нужды пользователя. При том, что камера имеет продвинутые видеовозможности, возможности, ей все же не хватает 10 битного выхода, а он пришел себя весьма кстати к логарифму OM-Log, который компания выпустила как раз специально для этой камеры. Естественно, профессиональные репортажники отметят шумную небольшую матрицу, зато в комплекте с системными объективами она в аналогичных условиях и весит примерно в 3 раза меньше, и имеет функции вроде предиктивной записи или других электронных фич, которые отсутствуют на конкурентов. Ну а если вам этого мало, давайте посмотрим совсем уж нереальных монстров. Sony a7R4 206 500 рублей. Камера, которая была затычкой для рта тем, кто хотел камеру для видео. Совершенно неожиданно стала неплохим вариантом для профессиональных фотографов. Она имеет сумасшедшее разрешение почти 63 мегапикселя со стабилизацией и высокой скоростью серийной съемки. Отличный видоискатель, классный металлический корпус, замедленную съемку до 120 кадров в секунду в HD 1080, ну а про пиксель Shift до 240 мегапикселей. Жесть просто, я вообще даже говорить не буду. Он... Только для упоротых ландшафтеров, которые найдут объектив, который разрешает эти самые 240 мегапикселей. Отличный в этой камере и автофокус, он имеет гибкую настройку, который имеет хорошее слежение в режиме фото, там, даже по глазам, и в режиме видео он цепкий и весьма рабочий. Благодаря своему разрешению эта камера фактически может использоваться для замены среднему формату, но правда только в маркетинговом плане. А вот в минусы можно записать только 8-битную запись видео в разрешении 4К с частотой кадров не более 30 и аналогичный выход на HDMI. Так что видео здесь не так комфортно красить и естественно цену этой камеры, которая уносит ее автоматом в стан профессионалов. А вот если нужно безбашенное видео, то подойдет следующая камера. Panasonic S1H 300 тысяч рублей. По большому счету это и не фотоаппарат вовсе, поскольку изначально имеет аналогичного разрешения модель в пределах той же самой линейки Panasonic S1. И основная вот именно его аудитория- это видеографы, которые хотят большего разрешения, но при этом предпочитают маленькую камеру, поскольку видео в разрешении 6к уже на рынке есть довольно давно. Ну как давно уже год точно есть но пока его никто не ставил в то, что мы привычно называем фотоаппаратом. Да, эта камера далеко не такая маленькая, как упомянутая выше Sigma FP и вообще она для тех, кто планирует или будет однозначно заниматься по-настоящему серьезным видео или даже кино в одиночку или в ритме небольшой команды. Ориентироваться в будущем производители камеры на самом деле будут именно на нее и впоследствии будут их сравнивать. Естественно, у бомбы, которая может записывать 10-битное видео 4K60 прямо на карту памяти, есть и недостатки вроде не самого лучшего автофокуса, а также большого и такого громоздкого тяжелого корпуса. Но преимущества функций и классной стабилизации изображения в камере безусловно делают здесь погоду. Не будем также забывать и про поворотный экран, хотя на самом деле эта камера явно не блогерская а также абсолютно чистую от шумов картинку даже в условиях не самого лучшего освещения. Не забудем естественно и одну из топовых среди одноклассников скорость замедленной съемки 180 кадров в секунду, правда только в разрешении HD1080. Ну все, осталась всего одна камера, чуть-чуть подождать, но она того стоит. Лейка SL2 460 тысяч рублей. Одна из немногих живых линей клейка, которая не является музейным экспонатом. Камера с пылу жару, она вот только-только анонсирована, даже цена не успела на нее сильно опуститься после анонса. Не, шлейка, опустится. Более того, это та же линейка Bayonetta L, что и Sigma FP и Panasonic S1H, который появился буквально два года назад, и камера снимает честный 4K60P с полноценным автофокусом и имеет отличный видоискатель и жесткий металлический корпус. Автофокус здесь толковый и рабочий, но требует доработки судя по ранним отзывам фотографов. Сенсорный экран тут принимает на себя нагрузку отсутствующих кнопок на корпусе, что тоже на данный момент весьма спорно. И в то же время это рабочая студийная и репортажная камера металлическая и неубиваемая, с хорошей влагозащитой. Если смотреть по спецификациям, то да, цена явно завышена. и за такую высокую цену нет ни откидного экрана, ни стабилизатора изображения. но Собственно, тут и не нужно забывать, что цена это не на японскую камеру, а на немецкую. К тому же самого старого фотографического бренда, который тоже стоит много денег. По крайней мере, для производителя точно. А потому имеет легкий привкус музейности. Да, ей, к сожалению, еще далеко до реального использования фотографическими массами, но тем не менее. Думаю, на полмиллиона можно на самом деле и остановиться. Новый год принесет нам и радость и на самом деле новые камеры, так что собирайтесь и готовьте ваши денежки, которые понадобятся на их покупку. У вас наверняка есть у самих любимые камеры этого года, которые я не упомянул, а также те, которые были выпущены, например, годом или двумя ранее, но не потеряли своей актуальности. Поэтому не стесняйтесь написать о них в комментариях, а может быть даже составить целый свой рейтинг. Я традиционно не настаиваю на своем выборе, хотя осуществляю его очень детально. Если видео нравится, то, естественно, ни за что не ставьте лайки, не подписывайтесь, здесь все равно ничего интересного не будет. Будет, будет. Ну и с наступающим вас, естественно. Надеюсь, этот список вам поможет определиться с подарком для себя или для друзей. А я с вами прощаюсь до следующего года. Пока.